Thank you. Я сдался. Бросай. Ну давай, Им прими. О, О, Давай! Иди! Давай! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Беги за него! Попробуй! Да! Не бросай, не бросай, не боится. отбил, Кен да? Иди, Серёж. Серёж, стой прям. Помнишь, Поуже, да, поуже, поуже. По по по по Вопрос? Айвик. Покойно, паузу. голы прям вот прям прям очень прям обидные но опять же по самодачу еще никому вопрос нет пацаны которые на замену вышли новенькие там в принципе освежили дрон легенды чуть ли то есть много приятных положительных до моментов но есть моменты, которыми надо работать то есть я не считаю что счет скажем так 4-2 но он наверное не отражает игры на поле они нас 20 минут первых, конечно, прихватили во втором тайме. Ну, прям реально прих... прихватили. Но двигаемся дальше, как бы, еще не все потеряно. То есть, как бы, если мы... Ну, мы со всеми командами играем на равных, но просто глупые ошибки, глупые голы пропускаем. Давайте, короче, игру забудем. Всем спасибо за самодачу. Все большие молодцы. И... в этой команде хочется быть, как бы, ну, мне лично хочется стоять. И спасибо вам, что я... Включаю удовольствие, стой на бровке, и наблюдаю за Вашим. Спасибо большое.